Меня зовут Миша, мне, мне 10 лет. Что запомнилось тебе на наших курсах, что было полезным и интересным для тебя? Ну вот вспомни все 12 занятий, какие прошли. Ну, полезно было, что я стал, что я стал быстрее успевать задания по и по скорочтению, и по вообще в школе тоже стал mm -hmm. больше успевать. Да, может, не задание а стало быстрее делать. А насколько примерно быстрее? Ну, не знаю, раза в три. Раза в три? Угу. Доволен теми результатами, которые вот сегодня было тестирование, которые ты получил сам, ты доволен собой? Да. Отлично. Пару слов о нашем тренере скажи, об Анастасии Олеговне. Что, что тебе понравилось, что не понравилось, что бы ей посоветовал бы изменить в своей профессиональной деятельности? Ну, любые пару слов. Ну, очень добрый у нас. преподаватель, Добрый. И... Угу. Ну, мне нравится. М Мог ли бы наш курс порекомендовать своим ровесникам? Ну, брату. Угу. Он у меня это, читает медленно. Хорошо, мы вам позвоним. <свободную> спасибо. За наводку. <свободную> Давайте переспросим твою маму. Ну, представьте, пожалуйста, просто, как э, вас зовут? <свободную> ну и там <свободную> любые ваши рассуждения по поводу наших курсов. Не Меня зовут Елена. Ну вот я писала уже тоже -то немножко ВКонтакте, написала. Знаете, он, в принципе, сам заметил, да, разница была у нас, была такая проблема, что мы с чем пришли? То, что с там средоточение, вот проблем то, что долго средотачивался, раскачивался, то есть, и вот это все время такое недовольство собой, тут у меня не получается, не получается. Здесь мне очень понравилось, очень хорошая подобралась. Ребята, спасибо вам огромное за то, что я хочу ребятам сказать в первую очередь, потому что действительно замечательные дети, видимо, очень хороших родителей, потому что очень хорошая группа, то есть ребята собираются, все друг другу рады, это немаловажно, и все друг друга поддерживают. Мне очень это понравилось. И по Мише я хочу сказать, что действительно, да, я заметила, что он стал поувереннее в себе. То есть, видимо, какие-то знания, которые он получил, он понял, что это может применить. И, конечно, стал сочувствовать более уверенно. Ну, скорость чтения, конечно, увеличилась. Но это однозначно. Она, в общем-то, у нас была неплохая, но как бы нет предела совершенства. Вот. Что еще мне понравилось, то, что вот, благодаря диску я удивила. Миша читать книги у нас не очень любит, скажем так. А ему понравилось именно в этой программе читать. И вот мы прочитали там научно-популярные книги с удовольствием. Я думаю, что даже можно, я думаю, что будем это использовать, допустим, при подготовке летних заданий по литературе, прям в формате PXT закачиваемый, будем таким образом читать. По крайней мере, мы быстрее с этим справимся. Вот. И нам очень понравилась методика, мы стали применять пиктограмм. Вот это мы работаем. И действительно очень хорошо все запоминается. То есть вот пересказывали мы тексты, наши учебные тексты по окружающему миру, прям здорово. Многие тексты, он думал, что он забыл. Оказалось, нет, вспомнили картинки, все вспомнили. В общем-то, интересно. Очень. В общем, наши, мои, по крайней мере, ожидания, как мамы, они оправдались. Вот. Хотя мне кажется, что Мишки стоит еще позаниматься и по этой методике. Но у нас, в общем-то, все есть, материалы есть, поэтому... Делал только вот... Ну да, что можно делать еще, это мы еще да. дополнительно там Хорошо. скажем. Спасибо вам за вот...